сколько время. О боже, семь тридцать, семь тридцать. Я опаздываю, опаздываю. Я потом поем пока. Мне школа, быстрей. О боже, ты кто? Я Адриан. Я Лукас. Лукас. Да. Имя, конечно, просто, что у вас у всех найл. Так, в школу, быстрее в школу. Ребята, пазднуем. А уже в школу начинается урок? Да. да 7.30, а в 7.40 звонок. Я думала, думала 9.30. А, -а, -а. Так, сейчас 7.35, быстрее, мы уже 5 минут проговорили с тобой. А у нас химия или обычный урок? Я так, ладно, примите на химию. Так, как я понимаю, вы мои одноклассники. Опаздываем. Здравствуйте. Ой, здравствуйте. Каждому минус балл за контрольную. Ой, ой, хороший. Где все остальные? Сейчас придут. А Делайте нет, минус 2. Да, да. я <свят> <да, свят> сразу буду. Минус 2 балла. Это о, 1. минус 3, Извините, 3 балла. О, за Минус три. Это, да, считай, если ты напишешь да. на 5, то тебе 2. Ха-ха-ха. А, а. Если напишешь на 2, то да, тебе минус 0. 1. Кол... Минус 1 минус а... Один тебе. А как вас зовут, э -э вас зовут, учитель? Вопросы тут задаю я. я. А, -да. ну, а этот мальчик, может, Мину... я... не садится? Так. Такс. Ты. Я я новенький в этой школе. Доске. Не мои проблемы. В доске ты Почему у вас э, руки, у вас еще накачали гель? Да. Так, ты гель. Стой доски, молча Так. Айлер, сядь. Сядь. Сядь. Сядь. Сядь. Сядь. Сядь. Вот что за... все. Что все ясно. Так, доски. М... А, минут... Минутка Лукаса, минутка Лукаса. Так, отойдите, садитесь на мое место. Вышел Ну-ка, пошел минутка Лукаса, какая бег, бег. лутка. Бег, бег. Так, Лукас, бег, ты что? А, Лукас, где директору. Нам не нужны такие ученики наглые. Так, все. Подождите, минутка Лукаса. Сядьте на мое место на минуту. Так, Лукас. Лукас. Так, не нагли, валять Лукас сюда. Я говорю на минуту, Есть на мое место у меня минуты. Значит... Такс. Ты, так, Грязький, Ну ладно, бегом. в этой школе задач не задалось. О, привет, Фарков. Иди, грязки. Бегом. Такс. Какой атомный вес в символе H? Отвечал. Нет, это другой вопрос. по-моему, аж 2 И что это такое? аж 2 Извини за учитель. это кто пришел? Да мне хоть накакал Тебе кол. Ладно, уже звонок. Нет. Кого? Да, вот, без я пяти, как своровали. Вы ну, Всё, поделали уже отсюда. Да. Какой-то училка на английском. Какой один. процент массы всему ли? О? Один. Вот. Два, один. Или два. Так, что тебе надо? Дайте, пожалуйста. Один. один. Минутка парфла. Ладно тебе получается в... минус за опоздание минус 4 Я вам получу тысяч и вы уваляете увольните. боже спасибо, А, спасите. Да, а я я. Она спасите. Что спрячемся. это за? Это Мир, так так так да. так. так, так это не моя Юра, но откуда у неё это оружие? Так, может это новое у да, них мы, Дамы! Дамы! Ёлки-палки, что это такое? Паркал умер. Тики! Отстал от меня. Что, Тики? Давай! Тики мне сказала, Задите что парклор. у меня какое-то сообщение от кого-то. Так, ладно, Держи сейчас вашу. надо прослушать. Здравствуй, мистер Бак. Меня зовут Сухань. Давай. Водушку. Почему у тебя руки из костюма выбирают? Ты что? Водочку попить? У нас есть проблемы. На нас топал брат Маюра. Срочно, приходите, нам да, нужна ваша Он помощь, закончить? пожалуйста. Мистер Пак, пеком сюда. Он дадося, тут у нас удар. Помогите. Он расправил кучу белиодов. Сиди монстров еще вселял в дехакубы. кубы, поэтому как -то, как -то, он доносит а удары быстрее мистер вот удар. что, за так, что за сообщение? Так, что за сообщение? Ребята, да, мне мистер позвонил мистер. Сухань, сказал то, что майора наносит хризалис теневой, хризалис наносит на них удар. Там Первый. около тысячи синтимонстров, которых сегодня... Слина Акума. Мы не знаем, как человек. сражаться с этой, и кто я она вообще такая. Все, что, что случилось? Что случилось, мистер Бак? Я ж... только что сказал. У я... меня не было здесь как бы только что. Ну, твои проблемы. Короче, да. объясняю. Сухань на... позвонил сейчас и говорит, то что у них проблема. Мои тёмные хризальцы носит по ним удар, где участвуют тысяча синтимонстров. И в них еще все как бы, да, на акума. Да на храм хранителей на напал. Так, я, мне Там есть, храни... там 7, есть хранители. Мне нужно позвонить своей очень подключи, кажется, которые... они... Может, сюда. Сейчас возьмите. Мы по ней попасть так. не можем. Что это? Как там тебя фаркал? Я тебе ты... мне вот. Понял, фаркал? Нам ее не победить. Просто. Победим. Сначала разберемся с ней, потом будет свободы. мы все остальные? Привет. Идите, яблоки. Я не знаю, кто его, я какой-нибудь орел, так. Ладно, орел. Я вижу, ты новенький получил только сейчас талисман. Да. Давайте, ловите её. Можно отдавать кому-то Мне даже не объяснили, что мы талисман даём. Освобождает. Но на нее это не работает. Мне только вот... Почему у неё? Освобождаю тебя. Оружие-то веер. Майора. Да на нее это не работает. Почему это на нее не работает? Силы должны работать на всех, это, это, это не со-равноправно. Ты, ты понимаешь, мы не, свой мираж, мы не понимаем, мы не понимаем, не сработает. Мы не знаем, подаку дакому это человек или это Синти монстр. Так, по идее, ну ладно. Тогда мне нужно перезарядить свой камень чудес, верно? Да. Да, типа да. Типа. Нам типа. ее типа. ловить. Как она так пустила? Я не знаю, она прыгает в крылья, выстрелит. свободы. шарик. забывалки? она на крыше делает? Что? Мираж! А я могу выстрелить. Мираж на не работает, значит. Попробую что? Каким идеалом ДВД? Ммм. Пищук. План. Ребята, помните, Кто не виноват, что так устроены талисманы? Этого злодея забывалки. Если ты используешь на нем свою силу, mm -hmm. то это может привести к большим бедам. Ага. бедам. Так, у меня есть. Так, План. погодите, у меня сообщение. У меня сообщение пришло привет. на мою штуку. Эту фиговую. На да, елки-палки. Сообщение с какого-то человека. Приклик. Мне нужно два помощь, калки, перенеси сюда. Прям в это место. Хорошо. Все калки, давай, давай. <связать> это калки. Сам ты тупой. Мы ее зажали в ловушку. Вот именно то, что ловушку мы ее зажали. Раз. Сами Нет. А У меня есть. А что? Мне пришло не сообщение от моего, от моего знакомого. Не таю, не таю. Но мне сломают. нужно уйти отсюда, Она не сломает. Есть, мама... Выпусти меня, орел! Выпусти не... меня, жук! Мне придется использовать снова калки. Калки! Выпусти. Перенеси всех супергероев сюда. Все. Калки прячься. Она там? Да, она ломает да, там все. Так, бегайте, мне пришло сообщение от Найтвуда. Она там ломает. Перестань, перестань светиться. Мы чё ее упустили? Ребята, ее здесь нет. С... Он сказал, где-то у него в комнате лежит. Этот... Ребята, она ушла. Лалисман, Лалисман. Где она? Altri... Она пропала. Вот она а маленькая Лалисман. Под Подойди к двери, я тебя вытащу. Блин. Что там Сейчас я выберусь. Давай, подходи к двери. Пожу. Отойди. Так, Леслисман с Ливера. Mm -hmm. Я не Шесть. знаю. Мистер Чудесный мистер Бак. Мистер Бак.